4 июля 2015 года произошло долгожданное открытие единственного в России немецкого зуботехнического центра «Каткан» совместно с немецкой компанией «Бегу». Среди гостей присутствовали глава компании «Бегу» Кристоф Вайс, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Александрович Краевой, заместитель директора цнис по научной и лечебной работе Роман Шалович Гветадзе, доктор медицинских наук и главный врач клиники «Мегастом» центра Алексей Николаевич Шарин, доктор медицинских наук и президент холдинга «Мегастом» Федор Федорович Илосиф и другие гости. Уникальность идеи – одновременное изготовление индивидуальных титановых абатментов и анатомических коронок из диоксида циркония в кратчайшие сроки абсолютно так же, как в Германии, при трехэтапном контроле с участием инженеров компании Бегу. Впервые в России был представлен швейцарский семеосный станок «Каткам». В мире такие станки сейчас есть только в России и Германии.